Не смог смириться с поражением. Ударь Егор. Ударь, Егор. Смог смириться с поражением. Это день в лагере. Не смог смириться с поражением. Тихо, тихо, Егор, тихо. Тихо. Снимаю! Его... Ну, Снимаю! Давайте, давайте там на это. На самбочку. Трат. Дима против Конора против уже Что ты, а? Ты кто этот? Ты, а? а, ты Иванов этот на Иванова похож Раз, два, три, начали! Что ты там не а? А? А? А? А? А? Давайте, а? Делитесь, как мужики! ты, а? ты, ты, ты, ты, ты, Вообще только ты, ты Ч ты, Ч ты, а? ты, а? ты, а? ты, Давайте! Давайте давай, не ридитесь уже, дебилы! Давайте пойдем тащивать Давай! Давай, бил, ты... давай! Чё чё? давай, давай. Чё? Это просто трэш! Чё? Давай, давай! Чё? Итак, стой, все, бой завершен. Мехман, иди сюда, Мехман. А, Мехман, иди сюда, Мехман, Мехман. Все, все, все, бой закончен. И в этом бою победу одержал боксер. Боксер, желтого гуа. Валера! Так, Валера, расскажите ваши эмоции после этого боя. Я увиру. Все, иди отсюда, иди отсюда уже. Я это его легко. Это легко. Ну что ж, Все. Это, это я беру реванш. Я реванш было. О, Ты реванш? Так, <свист> да. Дима, вы хотите рассказать то, что вы, вы хотите брать реванш с этим Элджеем? Да? Все, да. я, я, бактёр, я, Вау, <свист> <свист> Конор против Хабиба. Конор против Хабиба. Хабиб, победи. Деритесь, деритесь Хабиб, победи. давай. победи. Хабиб, победи. Хабиб, хабиб. Хабиб. Хабиб. Хабиб. Хабиб. Ха, Все, все, мой завершен. Давай, Дима, говори, кто выиграл. Все, ребята, мою саванню, Самочка. Продолжайся. Хай, Бип. Ха, Бип! Давай, давай, Егор, покажи, как ты дерешься, покажи! Ты иди отсюда! Дима, давай бой за вислом, все, давай, Дим, да, давай, Дима, объявляй победителей. Руки, руки. руки. Давай, все, не перебаркивай. Дима. Давайте, давайте. Итак, так, и так. Дима. Стой, стой. <сосы> <сосы> <сосы> Конор матерится, вот, вы слышали? Вы слышали, Конор Меня засудите. Итак проигравший расскажите ваши эмоции после этого боя <crimes> по сути <crimes> я его почти задушил да не надо все не надо не надо <crimes> после победы понимаете э, э, эмоции перескакиваем эмоции, эмоции понимаете эмоции просто <crimes> перескакиваем разыгрывается ботинок Давай, дай мне Рублей. А, <связывается> <связывается> <связывается> давай, 50 рублей. Это Кто Вс. Здесь отжиманий. Кто вы Давай, Эль Джей, покажи мой серкос. Нас, сдуся. И победитель. <связывается> победитель. Бой! Красовки. Разрыв. Зачитай Рэпна. Да. Я подаю на развод. Давай, подавай. Я разрываю контракт. Давай, разрывай. Мы не похожие люди. Мы разные люди. И больше никогда тебя не будет. Не будет, давай. Я передаю вперед всем жителям шрифтям. Как всегда. этот. Из его новых дедушка. А это этот... Как его? Ержан? Ты что делаешь? Что ты меня бьешь? Что ты меня трогаешь? Лешка. Это. Леха. Давай поиграем. Да нет! Ручка... Давай, давай! Блин! Да! Да, не да, смог да, смириться да, с поражением? Да, да пацаны, да, дайте, да, я да, сыграю, я не возьму, играл. Ну, давай. давай. Если Понравился видос поставьте лайк, подпишитесь на канал давай, и нажмите лайк. на колокольчик. А вот, а вот, наш победитель. Это сегодняшний день. Да тихо, все, я заканчиваю видос. Все, дети. А. Все, давайте всем до свидания. Там попейте чаю, ну все такое, все. Все, давайте. всем удачи. Всем пока. удачи и пока.